Приветствую всех любителей видеоигр, Кэн продолжается. Это кстати, знаете, это все еще пролог оказывается. Все еще, все еще, что поделаешь. Ну уже ладно, не так страшно. Доброе утро, я отправляюсь на зеленую ярмарку, чтобы отдать дань уважения друиде. Каждую неделю мы делаем ей подношение в день богини, чтобы она улыбалась нам. А поскольку летний прилив уже почти наступил, нам как никогда важно добиться ее расположения. Почему тебе не встретится мной там? И я покажу тебе. Пора по тебе узнать наши пути. Без благословения, богинь, ты далеко в жизни не уйдешь. Так, принять участие в фестиваль Дню Других. Так, что у нас под заданием? О, а, Покормить кошку, поросят. Так, сначала надо кошку покормить, хорошо. Кошка иди сюда. Держи публичку. Так, одно задание выполнено. Так, давайте теперь с ним еще поговорим. О, ты купил свинин? Это очень пригодится. Эта ферма определенно на подъеме. Отличная работа. Я чувствую, что однажды вы станете отличным предпринимателем. В последний раз я видел твою тетю Розу на летний прилив. Поэтому для меня это особенный день. В каком-то смысле, это ее праздник. Хм. Ладно, пока. Берем одуванчик, естественно. Надо еще, кстати, приготовить что-нибудь. Что-нибудь. Так, вижу две свиньи, не вижу нашу третью свинью. Так, что тебе дать? Ну, держи яблоко. Тоже держи яблоко. Так, что-то я не вижу нашу свинку. Вот так. Да. И ты держи яблочко. Так, все. Я тебя покормил. И тебя покормил. А что, задание будет сегодня выполняться, нет? Ну? О, блять, ему надо больше, чем всем остальным. Ну ладно, это уже не столь страшно. Так, нам надо сейчас пойти на ярмарку. Выполнить там задание. чем ну, свиньи тогда и поедем, да? А игра на синий? Не знаю в чем разница. Она, по-моему, быстро. Будет... Кстати, у нее управляемость немножко другая. Как-то поприятнее. Как вы смогли купить эту свинью? Дядя Билл должен быть доволен. Приятно видеть, как ты проявляешь инициативу. Иногда я вижу, что дядя Билл выглядит грустным. Я думаю, он вспоминает тетю Розу. Хотелось бы нам узнать ее получше, правда? Пока. Опа, сердечко огромное. Куда нам? Погнали. Кстати, у нее реально управляемость получше в целом. Он такой, давай встретимся там, а я уже, блять, на свинье похуярил. А ч нет? Ну если дают вас она реально ускоряется, она сначала медленно бежит, а потом реально ускоряется. Я ебать, она быстро. Я не зря ее купил. Она прям реально быстро. Сэм с моей свиньей это. Куда? Вниз. Ну.. Но... Так, теперь налево. Теперь вниз. Ага, все хорошо. Блять, она прям пуля. Ускорение просто. Сейчас, смотрите, сейчас, прикиньте наверх. А, нет, мы на месте. Пять участия фестиля, фестиваля к одной, Так, давайте купим семена сразу. Так, отлично. А, рад, что смогли присоединиться ко мне. Есть немного вещей, которые я могу научить. Более важных, чем ритуал богинь. От того, как мы поклоняемся, зависит, как мы будем жить. И что? для нас судьба. Куда бы вы ни пошли... Везде вы найдете статуи богинь, которым можно сделать подношение в такой день, как это. Но то, что приятно одной богине, может оскорбить другую. Поэтому внимательно следите за тем, какой эффект произведет ваше подношение. Все блага и благословления, которые вы заработаете будут длиться всю неделю, но несчастье тоже, поэтому выбирайте с умом и обращайтесь к статуям, чтобы узнать в каких отношениях вы находитесь с каждой из богинь. Однако не, пренебрег... не пренебрегайте ими. Если вы не сделаете им никаких подношений или оскорбите их бедными подарками, вас могут сгладить Или даже проклясть Ворзл Скрампи. То и дело пытается поймать мук своим языком. Так, приношение богини. Хорошо, сделаю подношение. А -а -а -а, так. Посевы не вырастут. Так. А, -а, -а Фрейл проклятие. А, -а, -а, -а, а, то есть, если я делаю друиди блага, то Фрейл меня проклинает. То есть Фрейл будет не нрав... То есть, если я это делаю, то Фрейл не нравится то, что я делаю. Ладно. Средняя вероятность того, что любой собранный плод даст два плода. Хорошо, допустим. А, то есть на каждую. Ага, то есть на каждую можно принести свое подношение. Хорошо. Все дети в семье становятся лягушками. Свободное воскрешение в бою. Увеличил скорость нереста рыбы. Младенцы вряд ли. Ленивая младенцы вряд ли. Экономная борьба Шанс восстановить предметы, используемый в бою Дети учатся и получают эксперименты. Куры каждый день откладывают по одному дополнительному Моицу, скорее всего осечку Так Я себе Пчелы не производят мед Низкий шанс найти семена из травы Скошенные серком. Куры не несутся, но у меня кур пока ничего такого нет к рабочих. Не, мне, кстати, мед нужен. Давайте ладно, с курами. Разберемся, там уже видно будет. Так, дарт подробнее. Получите одну стрелу на комнату. Для получения запасов трудных узлов требуется дополнительная печь. Неуклюжие животные, Снижен шанс крита монстров. Получите меньше очков дружбы при общении с друзьями. А, я могу только это или вот здесь. Так, получайте больше очков дружбы, общайтесь, увеличивает время перезарядки и беру способности питомца. Орел! Черт возьми, шанс получить дополнительную звезду Качество с каждого добытого узла. Шанс не получить добычу с каждого монстра Блин, нифига себе, то есть реально Тут выбор, либо допустим там стрела на комнату Ну ладно, давайте А, это растение А я могу не все, как я знаю, заполнять Пути без предложения уйти А, так, понятно, Подожди, Так, сначала яблоко Стоп А, вот это вот так а и вот так мы что-то дали, да? Урокаждень, каждый день, скорее всего, сечка, Ранний червь, что это такое? Скорее всего, осечка Ну ладно, давайте дадим а, Подтвердить, сделать два приглашения Все, отлично, у нас есть Друида два блага И Геолиз блага, но Есть два проклятия Хорошо Так, а теперь мне надо с ним поговорить, да? А, нет А что теперь делать? Продамка я пока все, да? Почему бы и нет? Так, я решил просто, ну, продал, ну, немножко предметов, решил немножко осмотреть. Капуста выглядит и на вкус такая скучная, но от нее и в половину не тянет. Решил просто осмотреться в городе, поэтому, а здесь у нас все открыто, здесь у нас все открыто. Решил как раз посмотреть, помните, вот я в прошлый раз меня затянул, я не знал куда. Давайте просто глянемся, посмотрим куда это может привести. Ну почему бы и нет? Времени у нас еще много, а задание каких-то Либо дополнительных нет Спасение кошки, то я не знаю, какого планетика. Кстати, грибы возьмем А что, тут только два прохода? Так, понятно Это мы просто здесь ощутились Так, хороший вопрос Так, это мы вышли Нет, это мы как раз уже вышли в другом месте Отлично Давайте осмотримся здесь может даже карту изучить сможем. Опа, какой-то соборчик стоит. Так, что ж ты застрял-то, свинка? По ставит тут всяких. Так, мне интересно, что за собор. Блин, тут сок могилы, кладбище. Опа, вижу уже камень. Хорошо, его запомнили. Так, туда супер нельзя. Хорошо. Так, еще пейди ко мне. Еще два жирновато будет. Как где он примерно? Ага, он в самом краю карты был. Опа, цветочек какой-то взять. Примула. А мы здесь интересовать одну живую душу. Найдем. Тимьян, Избавляет не от неприятных запахов. Вы всегда будете пахнуть лучше всех. Ха -ха. я думал это для еды. Опа, пещерка, в которую нельзя зайти. А вот и... А это бабьика? Да? Так, сначала надо слезть с свиньи, потому что многим мне нравится. Познакомиться. Гриндер На. Приятно, что рядом есть еще один молодой человек. Возможно, вы сможете навестить меня, когда будете проезжать по этим местам. У нас не так много посетителей, поэтому наша Хейзел уехала после свадьбы. Ее парень сбежал, и теперь она предпочитает проводить время с кошками. И не навещать свою старую маму. Очень мило с твоей стороны попытаться узнать меня получше. Дорогой, вы знали, что меня назвали в честь печенья? Хоп Кранч. А, Кранч. Я сменила имя, когда вышла замуж за парня по имени Уилл он умер, ты знаешь? Да, с ним произошел несчастный случай на рыбалке, и его затянуло в озеро. Он вымок до нитки и умер, когда пытался побороть нимфу пять дней спустя. Наша Хейзл любила его как отца. Она обвинила меня в его смерти, а потом сбежала со странником по имени Кью Джарсу. Богини идут с тобой. Хорошо. Так, обнаружим путевой камень. А, понятно. Так, интересно, а можно ли... Спасибо. А, смогу ли я это взять только теперь? Смогу. Ну, я не созвала, но оно само растет. И не важно, что она потрудилась, чтобы посадить эти пусты. Так, уже вечереет. По сути, после этого пролог должен закончиться, насколько мне известно. Так, стопой, куда-то ты втопил. Мы не всю карту осмотрели. Так, еще здесь. А, это коттедж хранительный вот, наверное, яблочки можно взять Которые я и продавал А зимний укус слишком болезненный Чтобы помидоры можно было Есть сырыми С чего это, блядь? Опа, два яблочка, вот и благословление Здравствуй Как дела? Привет, Old Jacob Тише, ты слышишь? Мертвый в этих проектах любит шептать мне Я, как говорят они Мы здесь и наблюдаем за тобой Это правда, они из древних времен когда людей после смерти клали в землю. И они прокляты. Видите ли? Потому что не верили в богинь. Поклонялись богу-мужчине. Ха-ха-ха. Вы верите в это? Мужскому богу. Тише, тише. Кажется, я снова слышу их шепот. Бля, вот это сейчас, конечно, прикольно. Боги не идут с тобой. Это, конечно, сейчас не прикольно. Разработчики высмеивают, скажем так. Богов. Все. Потому что здесь, судя по всему, только богини. Но они, видите, они и вправду могут принести как вред, так и это самое. Кстати, а кто у нас тут? А, это все одно и то же. Все, я понял. Вот я точку телепорта открыл. Так, этого прохода отсюда нафиг. Хорошо. А я еще один камень какой-то не нашел. Вижу его. А, вот и проход. Вот и карта открыта. Так, это хорошо на самом деле. Укушено роса. Все-таки изучать карту надо, как ни крути. То только один проход. А, дома, места, выходы из зоны. Вот вправо и наверх. А вот и шахту вижу. Она мы из нее, по-моему, и вышли. Да, мы из нее и вышли. Так. А почему тогда? он А это еще. Подождите, откуда мы вышли тогда? Ну, по-моему, отсюда мы и вышли Стоп, нет Радужный гриб, когда-нибудь Хотели дотянуться до небес конфетными руками Пока мыши чистят ваши танцующие зубы Вот и, вот и я, нет Прикольно Не, мы, по-моему, отсюда вышли, реально Да, да, пойдемте-ка в ту пещеру сгоняем Может быть, они разные И сюда вообще можно будет зайти Так, временно исходится Надо тоже не забывать Время штука такая, злая, падла Любит меня оставлять спать на полу. Так. А, вижу. А, покиньте, если это один и тот же выход, блядь. А, а туда можно. Долина. Так, что это? Что-то жертвоприношения какие-то. Ну, или по крайней мере, похоже. Когда, типа, там сильно-сильно провинился. Тут жертвенник какой-нибудь. Так, что там? Ничего. Так, надо уже, на самом деле, потихонечку домой шлепать. Кошку уже фиг с ним, потом будем спасать? Когда-нибудь. О, паньки, морковочка ничейная. Практически ничейная. Опа, что за глаз? Блин, тут везде какие-то глаза. Я только сейчас на это обратил внимание. Ну, на домах. Да прибудет с вами благословление. Интересно, что у меня после пролога? Потому что сейчас у нас такие детские дела за выполнение вот этих простецких квестов. Нам дают всякие эти самые. Так, где мы? Мы в городе. Дают нам всякие простецкие задания, за них простецкую награду. Ну, вот этот вот, который около кровати, всегда денежка лежит. Это вот отец нас награждает за то, что мы его слушаемся. Ну, отчим. В нашем случае сейчас отчим. Мы не знаем, кто наши родители. Так, а где я? А я на правильном пути вроде бы. А как карту мира открыть на Х? Да, я на правильном, на правильном пути. Очень удобно, конечно, можно еще телепортацию использовать за яблочки, но не будет. Когда можно и так дойти. Тушу, блядь, охренел. Кто-то мои пассивы крадет. Так, можно чем-нибудь посадить. Так, все, ладно. Да тихо я посадить хочу. Да я посадить хочу. Ушли. Так, оп. А, надо зажимать. Оп. Так, отлично. И зарабатывать в этой игре можно, видите, разными способами. Кузнечное дело. А, кстати, знаете, что еще? Ага. Ага. Ага. Ага. Вот так, вот красота, как. Так, сначала. Я у них что, все выкупил, да? Жанка там не так много семян, как хотелось Ага. Ага. Ну, кончилось. Эх, жаль. Маловато. А, там еще. Там еще есть все хорошо. Отлично. Свинка до дом не дошла. Блять! Ой, ёбаный. Ну ладно, я рядом со свинью хоть сплю ничего страшного. Я еще маленький. 4 каждую сбору нам добавлено к новое задание на день. Ага. Собрать мед, покормить кошку, покормить поросят. Дядя не здоров. Почему бы тебе не слезть со своей спины и не найти способ помочь? Ему? Попробуйте обратиться в аптеку в деревне. Хорошо, вылечить дядю Била. Так, надо кису покормить. Что у нас есть? У нас много клубники. Так, отлично. Кажется, мне сегодня не здоровится. Мой старый желудок крутится как ветряная мельница в штур. Можете заглянуть в аптеку и узнать? Может ли старина Леми и будс выпишут что-нибудь, что поможет? Спасибо. Хорошо. Кашель-кашель. Видимо, мне придется научиться жить с этим утомительным недугом. Пока. А, так, идет дождь. Идет дождь. Поэтому все хорошо. Так, я куда-то за... не смог добавить. Вот сюда, да. А, не хватило, походу. А, вот теперь хватило. Уже удобрено. Уже удобрено. Уже удобрено. Все. Жалко. Жалко, что я опять спал на улице. Но ничего страшного, мы пока дети, но можно. Надеюсь, что когда-нибудь мне это не аукнется. Слушай, я вообще за временем, заметьте, не слежу. Ну для меня это такая штука. Он хочет спать... Я это все прекрасно понимаю Но, блин Камон, точнее Вы чё? Так, поехали Покормить яблочка. Покормить яблочка. Покормить яблочко Все, отлично, поехали Так, но сначала надо разобраться с его болезнью А, потом время... А, еще мед надо собрать а, -ап. так где там? Ага. А надо воду вылить. Мед собрать. О, задание завершено. Не знаю только зачем мне мед. Ну да ладно. беконе ноги. Мне так нравится бекон и ноги. Так, время еще не прошло, чтобы брать одуванчик. Надеюсь, какие-нибудь часы мне потом более-менее человеческие появятся. Стоит мне без часов оказаться Так, все, конец Блин, там одуванчик пропустил Мне как раз время прошло Так, а вы находитесь в правильном регионе Поговорить с леме в аптеке Так, где у нас тут аптека? А, судя по всему, я думаю, что вот эта вот штука с зельем Знаете, знаете не зря, да? Не зря Ха. Я сделал фишку, чтобы можно было это самое Это у нас что? Вы должны быть старше, чтобы купить этот магазин. Зачем мне этот магазин? Так, а где этот лень, или как его там зовут? Ну, вы выглядите достаточно здоровым. Я полагаю, но ну, никогда не знаешь, когда у тебя может внезапно возникнуть острый избыток крови или непредвиденное миазматическое состояние. Продолжайте почитать друиду, и мои услуги тебе больше не понадобятся. О, убил немного болит живот, да? Но обычно мы... Вы прописали порошок Эбдомент от пищевого отравления. Но у нас закончилась кукушина роса и кровавая роса. Если соберешь их для меня, я научу тебя, как их делать. Как вам это? Кукушную росу можно найти в основном в кукушином лесу. Кровавая роса немного сложнее, но пословицы должны помочь вам найти некоторые из них. Тогда вперед! Можно найти кукушину росу у пни с голубыми цветами вокруг. Я в порядке. Прощайте. Так, а зачем? Мне не надо ничего собирать, у меня все есть То, что нужно Теперь подойдите к любому рабочему месту в комнате смешивайте и взаимодействуйте с ними Мы заставим вас крякать Как лучшие доктора В кратчайшие сроки Прощайте Бля, да ладно, мне сейчас самому типа все это делать Заебись Лечит пищевое отравление А, а что мне надо выбрать-то? Так, секунду Так еще разочек. А, лечит пищевое отравление, это понятно. Чем могу вообще любую? Типа, а ну кукушину расу, точно сто пудняк. Так, ну это отец три звезды, естественно, и молокровку против укачивания. А ну кукушину расу мы взяли, очарование нас не интересует, аромат нас не интересует, нас интересует вот эта штука. Но есть только две звезды. А ну вот против укачивания и исцеления. исцеление. то я вообще туплю, блять. Так, поехали ремесло. А я могу еще что-то сюда добавить, да? А давай еще очарование добавим. Блин, а мне нравится. Так. Я смотрю. Порошки самые простые в изготовлении лекарства. Взаимодействуйте с верстаком в левой части комнаты для ремесел. И вы получите ингредиенты и хороший острый инструмент для измельчения. Просто нажмите на кнопку, чтобы нарезать. И удерживайте ее. двигаясь влево и вправо, чтобы измельчить. Когда все будет достаточно измельчено, доска поднимется. И вы сможете... Соскрести продукты в раствор. С помощью пестика измельчите оставшиеся хрустящие кусочки до состояния мелкого порошка. Затем высыпьте содержимое в пакетик. И, как говорится, все хорошо. Что хорошо, кончается. Так. А... Что у меня начало? А? Нифига себе, так прикольно. Блин, эти механики реально классные <смех> <смех> Реально классные Я еще так Режу, режу такой О, -о, О, вот это вообще эпично Так, хорошо Теперь ступка А, ну все, тут все просто Так, когда пыли больше не будет Отпустите пестик и стукните Так а-а-а, нифига себе. Блин, классно. Типа стучу, чтобы это самое. Чтобы доразмельчить все. Я понял. Чтобы доломать то, что есть. А вот, ой, это мой первый рецепт. Создать свое первое лекарство. Абдомен. Лечит пищевое отравление. Сколько звезд? Ну, две звезды, кстати, неплохо. А за что медали? Рейтинг товаров. А-а-а, тут все товары влияют. Давайте еще сделаем. Ах ты, сука. За пятерик. Те-то мне хотя бы дали сразу все сделать, блядь. Ну а давайте еще один сразу сделаем. А, лечит... А, лечит пикселон, лечит ночные страхи, лечит одержимых, лечит пищевое отравление, лечит процедит. Не, мы не будем ничего. Арендовать? Молодец, вы сделали это. Если вы когда-нибудь захотите воспользоваться нашим рабочим местом для порошков, возьмем с вас символическую плату в размере 5 медиков за предмет. Мы не разрешаем молодым людям пользоваться рабочим местом для кремов или зелий, так как они слишком опасны для юных пальчиков. Хорошо, хорошо, я понял. Я уже, блядь, попробовал. Так, давайте пойдем отнесем порошок. Кому? Абдамент дяди Биллу? Отдайте. Так, дайте порошок абдомент дяди Биллу. Подождите, а где мы? У меня пока что дядя Билл где-то здесь находится. Не, подождите -ка. Нет, это не ты. Давайте познакомимся, ладно. А, приветствую, приветствую. Очередная потенциальная жертва проклятий и болезней, которыми постоянно страдают обычные работяги. Мы самые лучшие в долине. И единственные. Пока. Понятно. дядя. дядька, я тебя еще переклюну, переплюну, подожди. Буду, блядь, иковать, и лечить, и все на свете делается. Так, надо дядя Биллу отнести, нихрена, тут люди с заданиями. Я еще слишком молод для таких заданий, ребят. Слишком молод, слишком юн. По-моему, я хуячу не в ту сторону. Я что-то так отвык пешком ходить, что уже потерялся. Туда я иду, не туда я иду. По-моему, -мо... По туда, да. Сейчас мы ему порошочек отдадим. А, он меня, он меня туда теперь везет Так я сделал уже порошок какие дядя то дядя-дебил где-то там В городе ошивается Сейчас я приду домой, его нет, ни хрена. Так, это наша уже долина, правильно? Ну, карта здесь, по крайней мере Ну, там, где я хожу, по крайней мере, простенькая А вот он, здесь позеленел Одну звезду, я ему целых две даю. Большое спасибо, это должно помочь. У меня были эти проблемы время от времени с тех пор, как умерла моя роза. Лемя сказал, что это скорее всего стресс, или то, что я однажды привозил грублинга. И он живет там а время от времени, доставляя неприятности. Так, задание выполнено. Отлично. Давно пора делать что-то хорошее. Отличная работа. Вот я, блядь, проеду постоянно по каком то она так говорит, как будто я вообще ни черта не делаю А, свинью-то мне зарубить тоже не дадут, да, еще, еще рано Так, тут у меня не хватает ингредиентов тут тоже, значит, сделаем это Мед, две звезды Так, готово Так, сначала ты Так, и Оп, оп, оп, оп. Так, поехали. Ну, тут пока все просто. Пока не поднялась, оп. Теперь не даем ей опуститься сильно. Просто вот так вот поднимаем жар. Оп. Не успела подняться. Все, это все очень просто. нашего чтобы она серединке всегда была. нет тут немножко подыскипела, чем больше, чем надо. Но что поделаешь? Там закипишь уже, крайне все. Отлично. Наверное одна или две звезды не больше. Ну, понятно, тут тоже больше планы зависит от, от ингредиентов. Так, чем мне заняться? У меня все полето. все хорошо, все красиво. Да и время уже исходит, надо бы день как-нибудь пропустить уже. Так, не подожди. Так куда-то? Ну вот что поливать? -то? Нет, не надо. А, у меня такое ощущение... Не понял, подождите. Четыре. А, у меня еще наверху, да, четыре. Да, да, да. Их тоже плевать не надо. Ладно, пропустим этот день, посмотрим, что будет. На следующий день. У меня реально нечем заняться. Типа я все собрал. А, посмотрю, пойду это. Свитки. Помнил про бабульку, которую мы должны были капусту отнести. Оп, задание выполнено. Отлично. Руда, кстати, восстановилась. Нравится деревенским идиотам и голодным людям. Какой-то суп. Uh, мед и клубничный джем. Клубника и алуховая рагу. Ага, а вот, как раз алуховая рагу теперь надо сделать. И есть клубника еще принести. О, блядь. То есть тут вот прям можно реально научиться. А можно у нее готовить, интересно. А, у нее был бы еще... А, есть где готовить. Так, а покажите. А, нифига себе. А давайте сделаем. Сейчас посмотрим, как его готовить Так, вот, ремесло тушеное А, ну все просто Это меньше всего времени Ага, это дольше всего варится Поэтому начнем с тебя, значит Так, нормально? Нет, не нормально Тогда еще прям мелко-мелко порубим Ага Так, хорошо Ага, часики перевернулись так, ну потом ты идешь, значит. Ух ты. Опа, идешь ты. Ага, потом ты. Ага. Так все. То есть я должен был примерно по времени сделать все одинаково. Не пережаривайте ингредиент Вот, я пережарил этот самый угу. Метеоризм, торговля, выносливость Принять, давайте-ка еще разок Нравится деревенским делам, но ну, это мы уже поняли Давайте-ка еще раз, значит все правильно я понял Значит я все правильно понял Но нам как раз надо парочку таких Так, поехали, сначала с капусты Блин, ну это так сложно, кстати, рассчитать время-то Если честно но мы сейчас попробуем быстро все просто сделать. И все. Это будет видно. Ага. Так, ну, да, тут надо реально примерно понимать, что по времени. Ну, давай, все. Ну, опусти. Как это было долго, он не хотел почему-то опускать Ну ладно, я помню, сейчас пережарили парочку ингредиентов Но ничего страшного Уже ладно, уже пофиг ну, Понятно, что одна звезда Так, а что тебе надо было помимо орехового рагу? Опять а, штук Три звезды еще и как минимум две звезды рагу Бляй Ну ладно, если что, дадим кому-нибудь просто Попробовать Главное было попробовать это сделать самому Так, ладненько Уже надо день пропускать Потому что я уже не знаю, чем заняться Руду я собрал Можно паковать Да, пойду по это самое Посмотрим, что будет Короче, я опять, как обычно, слишком долго все делал Поэтому Посмотрим Так, продадим У нас их 7 Продадим 6 Нет, продадим 5 Два остается, мы в огромном наваре, поэтому все прекрасно. Осталось успеть до воды бежать. Блять, пожалуйста, свинья, не застревайте, прошу. Так, нам направо. Не, не успею. Как бы я не хотел, я не успею. Буду сегодня опять на улице ничего. Бля, походу я... Да, я поворот не туда сделал. Ну да, я не успею. Да и хрен с ним, типа. Пофиг. Че, я че, на улице не спал, что ли? Сколько я спал на улице? О, блядь. Мое любимое место спать на улице, по-моему Подходите, покупайте Ага, торгаш Не знаю, какой-то день недели, но торгаши здесь, я смотрю, не редкость вообще Да ладно, неужто я успею? Клубничка Ладно, хрен с ней Беги, беги, я тебя прошу, ты успеешь до кровати Нет, не успел Ну ладно, на полу меня дед дядька отнесет, все хорошо День девятый Ааа, блядь, это только девятый день а есть единственный минут Пролог 14 дней идет Я-то, блять, это... Да ладно, что так мало серий Ты что, поливать, покормить, отнести, отнести, отнести Ладно, ребят Закончим это в следующей серии уже Так что подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора Пройдем пролог, будет дальше видно Буду я ее дальше записывать или нет Поэтому Видно будет все Блин, смотрите, как это я прикольно придумал. Вот так вот нажал. Слишком дорогие яблоки, блядь. Отдал. Отпустил. Позвал. Отдал. слишком дорогие яблоки. Покормил. Отпустил. Позвал. Кого там? Потом покормил. Задание выполнил. Отпустил. Оп, все. Ладно, подписывайтесь, дорогие друзья, на канал, на телеграм, ссылочка в описании. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Всех люблю, всем пока.